Значит, лекция 6, часть 2. Значит, мы с вами рассмотрели значит, решение прямой задачи. для МТ поля в 2D, в среде для е поляризации значит, мы получили получили значит после разностной разностной аппроксимации апроксимации, значит, после разностной аппроксимации э, дифференциального уравнения, получили систему линейных алгебраических уравнений для y для компоненты Y в узлах сетки, это для всех узлов сетки, путем, значит, э, решили систему, решили систему уравнений, равнений. Получили получили y во всех узлах сетки. Дальше значит путем значит переходим от y к HX и HZ. Значит HX и HZ можно тоже во всех узлах считать, но как правило мы Рассчитываем в тех точках, где нам нужно потом строить уже кривые МТЗ или другие передаточные функции. Мы можем во всех точках посчитать, но, как правило, вот эти вот компоненты вспомогательные, если вот это по всем узлах, то вот это в тех узлах, в которых нам нужно. Hx получается дифференцированием по горизонтали. Дифференцирование по горизонтали y разностным, причем разностным способом, а, значит, то есть тоже вот на, по этой же сетке берется разностный аналог производный. вот, то есть извиняюсь, не по горизонтали, по вертикали, извиняюсь, по вертикали, по вертикали, а HZ z дифференцирование по по горизонтали, по горизонтали y, вот, значит, таким образом, значит, мы, значит, получаем значит, вот y во всех точках и HX, HZ в требуемых точках, где нам, где мы хотим получить результат, значит, вот. А теперь мы получаем, значит, если уже есть HX, и y, мы можем получить передаточную функцию продольный импеданс, продольный импеданс. который, значит, равен минус EY на HX. Значит, по нему мы можем получить, кажется, сопротивление продольное и фазу продольную, фазу импеданса продольная. Вот. И, кроме того, мы, поскольку появилась вертикальная компонента в Е-поляризации, мы можем одно, один элемент матрицы Z паркинсона посчитать, HZ разделить на HX. Вот. вот это все, все, что мы сделали, это решение на одной частоте. Для сетки 100 на 100 узлов. Значит, примерно, значит, вы, компьютер тратит время, ну, вычислительные затраты, ну, скажем, примерно 0,1 секунды. Для сравнения, скажем, что решение 1D задачи на всех частотах для горизонтальной своейстой среды, ну, примерно 10 в минус третьей степени секунды. То есть... Для двумерной задачи примерно на два порядка больше э, затрат, чем для одномерной. <coughs> И так далее, при переходе к трехмерной тоже примерно такое же увеличение, тоже примерно на два порядка будет. Значит, э, вот, таким образом, значит, мы получили результат на одной частоте. Э, ж, значит, э, чтобы, чтобы получить кривые... РОТ продольный уже как корень из Т, значит, фиты продольный как корень из Т, и, значит, WZX от корни из Т. Нужно повторить расчеты. Ну вот это расчеты, то есть решение этой 2D задачи на 10-20 частотах. Ну в зависимости от, значит, какой частотный диапазон мы хотим изучить. Что происходит от изменения к частоте при измерении от частоты к частоте? У нас меняются коэффициенты. систем линейных алгебраических уравнений меняются частоты, причем меняется на главной диагонали коэффициент меняется на главной диагонали. Вот, значит, ну и соответственно, раз меняются коэффициенты, нужно каждый раз решать Заново, значит, система линейных поменялись коэффициенты, нужно решать заново систем линейных алгебраических уравнений повторно. Значит, значит, соответственно, сколько частот во столько раз больше затрат, значит, поскольку повторное решение, то если значит, у нас, скажем, один, значит, один период или одна, одна частота, один период. 2d это 0,1 секунды, то, значит, 10 периодов, посчитать 10 периодов, будет 2d, будет, соответственно, 1 секунда Вычислительные затраты. Вот, значит, теперь, значит, если меняется, вот я говорю, только, значит, частота, а сетка не меняется, то меняется коэффициент на главной диагонали. Но, если Частотный диапазон широкий, значит, при, значит, изменении, значит, если, если частоты, частоты, сколько их, периоды, периоды т, значит, меняется больше, чем в тысячу раз, Раз, э, э, то, значит, то нужно менять и сетку. То нужно менять сетку. Вот я сейчас нарисую, скажем, применительно к е-поляризации. Значит, вот у нас была какая-то зона двумерных неоднородностей. Вот тут у нас точки наблюдения. Высокая частота, мы делали такую сетку. Это омега высокая. Перешли на более низкие частоты. То сетку нужно, значит, тут было вот так, сетка покрыта. Вот, значит, перешли на более низкую частоту. Нужно сетку, увели, размер области моделирования увеличить, то есть граничные условия отодвинуть дальше. И в воздух, вот это у нас воздух. Земля, то есть область моделирования нужно расширить, границы области моделирования отодвинуть по всем направлениям. То есть это сетка для омега низкой. Омега низкой Значит, таким образом, значит, проведя расчеты в широком диапазоне частот, мы уже получаем кривые, кривые МТЗ. В данном случае для е поляризации. Значит, ну соответственно у нас, значит Значит, кроме E-поляризации, нужно провести расчеты для H-поляризации. Для H-поляризации. Значит, в этом случае у нас... Значит, напоминаем, что основные компоненты в H поляризации основные. компоненты... в данном случае, HY. значит, мы имеем дифференциальное уравнение D по DX ρ XZ D, D HY по DX плюс D по DX ρ X, z D HY по Dz, значит, плюс и омега нулевое hy равняется нулю, значит, вот для этого дифференциального уравнения деливается разностная аппроксимация, аппроксимация для, значит, вот этого дифференциального уравнения, получаем систему линейных алгебраических уравнений для hy значит решаем ее получаем значит распределение ашигрик по всем итам житым узлам дальше дифференцируя дифференцирую ашигрик по, по по значит вертикали получаем значит еикс значит дифференцирую Hy по горизонтали, получаем E, -Z. e -Z. Отсюда, значит, ну опять-таки, значит, тут мы, да, кстати, в отличие от E поляризации, тут у нас, значит, если воздух, земля, ваша поляризация, значит, тоже вот 2D, область 2D, значит, вот требуемые точки, в вашей поляризации область моделирования воздух не захватывает. У нас граничные условия задаются по границе земля-воздух. То есть в е поляризации мы захватываем воздух, в вашей поляризации граничные условия задаются на границе земля-воздух, на поверхности земли. Вот. И соответственно, значит, что мы получаем, значит, на поверхности земли мы можем рассчитывать поперечный там это называлось продольные импеданс в е поляризации. Тут, поскольку ток течет, значит, у нас поперек. Вот, значит, появляется EZ, вот какие-то обтекания, затекания. Вот, вот так направлен ток. Если в Е-полизации он был перпикулярный плоск чертежа, то тут идет в плоск чертежа. Поперечный, ток поперек, поперек структуры идет. Поперечная импеданция это EX, EX разделить на HY. Х разделить на значит, Ну и соответственно кажущиеся кажущийся это модуль z-поперечный в квадрате омегами 0 и, значит, φ-т э, э, поперечный, аргумент z-поперечный. Значит, поперечный, значит, ну и, соответственно, чтобы получить кривые, кривые, значит, наши цель в конечном счете четвертые, кривые, это Z Поперечный от корня Фиты. Поперечный от корня Нужно расчеты для H-полизации, так же как для E-полизации, повторить на, значит, по всем тем частотам, на которых мы хотим получить результат. Вот. И м, тут что можно сказать, что действительно для h значит в E полизации сетка, поскольку она включает э, воздух. Там получается сетка большей размерности, чем для H-полизации. То есть в Земле примерно одинаковые у нас сетки, а воздух в E-полизации присутствует, в H-полизации не присутствует. Поэтому расчеты для E-полизации занимают чуть больше времени, чем для H-полизации. Вот. Ну и в итоге, значит, что мы получаем с вами? Значит, в итоге мы значит, получаем, значит, проведя эти расчеты, мы, значит, получаем набор значит, в каждой точке земной поверхности, где нам нужно было. Мы получаем продольные кривые, причем это по отдельным частотам, естественно. То есть вот это каждая, вот каждая эта точка, это двумерный расчет. Но двухмерный расчет сразу для всех точек, для всех точек профиля. То есть одна частота это 2d задача для всех точек профиля другая частота 2d значит рот продольные, вот так значит вот Амплитуд, продольные амплитудные кривые ТЗ по отдельным частотам так чтобы можно было соответственно уже строить частотную зависимость фиты продольная тут вот 0 градусов Минус 90 градусов. Вот, теперь, значит, кроме этого, мы говорили, что в Е-поляризации, значит, вот это давайте назовем, это Е-поляризация. Е-поляризация, значит, у нас есть еще W, Z, X, часть матрицы Визера-Пакинсона. Но это комплексная величина. Тут тоже мы отдельно для действительной части и отдельно для мнимой части можем рисовать частотную зависимость. Тоже. Вот это все, что касается Е-палявизации. H-поляризация — это... Поперечная кривая рукажущейся. И кривая фазы импеданция Тоже поперечная импеданция. Тут значит градусов, 90. На тех частотах. Вот результат 2D решения двумерной задачи. Последнее, что я хотел по поводу вот этой разностных, метода конечных разностей добавить, что, значит, значит, метод конечных разностей легко обобщается на трехмерный случай. Соответственно, у нас уже сетка должна быть, так у нас была двумерная сетка, а тут у нас еще появляется, значит, соответственно, то есть это, значит, значит 3D-сетка, 3D-сетка, Со, соответственно, уже если там выбрали 100 на 100, то тут надо 100 на 100, еще раз на 100. Вычислительные затраты, память и вычислительные затраты существенно растут. Значит, время, если там было, скажем, 0,1 секунда, один период, один период 2D, 0,1 секунда, то один период, значит, 3D, это примерно уже 10 секунд, 10 секунд, то есть примерно на два порядка, то есть как переход от 1D к 2D, два порядка идет замедление, и тут примерно от 2D к 3D тоже. значит Теперь разностные аналоги. Смотрите, когда у нас было, условно говоря, вот, допустим, в е e было вторые производные по x, допустим, е там плюс вторая производная y по z, плюс там, или минус, точнее, k квадрат е-y, вот такая. Значит, к чему это приходилось, что вот в этой сетке мы имеем центральный узел, узел над узел... Я перезвоню чуть позже. Значит, узел слева-справа, значит, вот четыре соседних узла и центральный узел. Вот так вот разностная схема записывалась для, значит, вот этих производных, и в них был задействован центральный узел и четыре соседних узла. Соответственно получалась пятиточечная разностная схема, то есть э, система уравнений имела пять ненулевых диагоналей, все остальное были нули, вот, нули, значит э, пятидиагональная пятидиагональная матрица матрица в системе линейных алгебраических уравнений. Вот. то когда, это 2D ситуация, 2D. Теперь в 3D ситуации у нас уже производная есть и по X, плюс производная по Y возникает, плюс производная по Z возникает. Соответственно, э, схема тут уже вот, э, не пятиточная, вот это пятиточная схема, пятиточная схема при разностной аппроксимации. Тут семиточная схема. Значит, то же самое. Значит, центральный узел, 4 соседа, и сосед, ну, грубо говоря, сзади, и сосед спереди. Вот, то есть сверху, с, сверху, снизу, слева, справа, и еще два э, соседа, один спереди и один сзади. Вот, и в результате 7 в каждое уравнение входит, кроме центрального узла, еще его шесть соседей. 7, 7 э, не нулевых коэффициентов, поэтому... Тут у нас, значит, вот эта семиточная схема приводит к семи диагональным матрицам. Значит, если в 2D мы имеем 5 диагональных матриц, то тут мы имеем семи диагональные матрицы, то есть не нулевые элементы на семи диагоналях расположены в методе конечных разностей, и при этом у нас еще, значит, ну, соответственно, размерность резко возрастает, размерность, то есть, если там было, условно говоря, 10 тысяч неизвестных, то тут уже получается миллион. 100 на 100 на 100 это дает миллион, значит, миллион неизвестных, миллион уравнений матрицы очень большой размерности. Ну, собственно, все, что я хотел про прямые задачи, значит мы рассмотрели подробно решение двумерной задачи и примерно показали, как этим же способом, численным способом можно сделать и решение трехмерной задачи. Ну, примерно алгоритм такой же, только все уже становится более трудоемкой, чем в 2D. Вот. Так что численные методы, они, в принципе, позволяют решать и, конечно, и трехмерные задачи. Причем в трехмерном случае, конечно, метод э, интегральных уравнений, он, там разрыв по вычислительным затратам очень большой, то есть интегральные уравнения быстрее можно решать методом интегральных уравнений, чем методом конечных разностей или методом конечных элементов. Но интегральные уравнения есть ограничения на класс моделей, а метод конечных разностей, метод конечных элементов позволяет очень, ну, про любую практически среду посчитать. Но особенно метод конечных элементов еще позволяет гибко геометрию менять сетки этой и, в общем, наиболее сейчас, конечно, эффективные для решения трехмерных задач все-таки метод конечных элементов наиболее, наиболее широкое использование получает для решения решений прямых трехмерных задач. Так.